Коленьки сколько? Годы 4. Год 4. В случае, если малыш в этом возрасте не любит плавать на спине, а задание нужно сделать, и вообще это хорошее упражнение плавания на спинке, как мы можем ему облегчить это упражнение? Мы вручаем перед тем, как положить его на спинку, мы даем ему в руки мячик. И малыш, как правило, переключает свое беспокойство на эту игрушку и разрешает маме поделать с ним. Упражнение на спинке. Какие мы делаем? Значит, держим движение от головы, чтобы расслабить шейку. И можно делать потряхивание. Расслабляется все тело. Держим за корпус э, покачивание право-лево. Змейка. Мячик один уже бросит. Ну, в целом плавает практически с, с удовольствием, я бы сказала. А теперь попробуем... Сделать тоже движение, но без игрушек, допустим. Uh -huh. ну, можно даже забрать вот это будет как бы забирание меча тоже другая, то что забрали. Попробуем, то же самое, ну нет, ну это нам и так хорошо, и так хорошо, не информативно, не показательно. Тянулся, да, тянулся уже. Ну в целом вот этот прием можно использовать. Меньше, меньше. Уже да, он раз, два, три напрягся, он хочет смотреть, что происходит по сторонам.